В данном случае тема линейное уравнение неравенства. Задачек всего несколько. И давайте посмотрим самую первую. В Зависимость объема спроса на продукции предприятия монополистов от цены задается формула. Q равно 100 минус 10P. Выручка предприятия за месяц. R вычисляется по формуле R от P. Равно Q на P. Определите наибольшую цену P. При которой ежемесячная выручка составит не менее 240 тысяч. Ну вот смотрите. У нас все в тысячах рублей. Обязательно смотрите, чтобы единицы измерения совпадали. Поэтому мы сразу можем написать, что R от P должно быть больше, либо равно, чем 240. При этом rp это Q на P. То есть Q на P должно быть больше, либо равно, чем 240. Но мы с вами пытаемся найти P. А есть выражение для Q, поэтому вместо Q мы подставим 100 минус 10P. Ну и соответственно умноженное на P больше, либо равно 240. Получаем обыкновенное квадратное неравенство. Следовательно, раскроем скобочки и перенесем все в ну давайте вправо в данном случае будет 10p в квадрате минус 100p плюс 240 а меньше либо равно 0. Естественно, обе части можем поделить на 10, получаем b в квадрате минус 10p плюс 24 а меньше либо равно 0. По теореме вета шикарно разбиваются корни, то есть если мы левую часть приравняем к 0, мы получим что? 1 из корней 6, 2 4. То есть у нас получается p минус 6. На P минус 4. Меньше либо равно 0. Дальше мы бы начертили координатную прямую для P. Отметили полученные точки. То есть шестерочку и четверочку. Они были бы закрашены, так как неравенство не строгое. Расставили бы знаки. ну Взяли бы, например, 0. Он где-то здесь лежит. Подставили сюда. Получили бы положительное значение. Так как у нас идет произведение линейных множителей, то, естественно, знаки чередуются. И нам надо меньше либо равно 0. То есть вот эта часть. При этом нас спрашивают наибольшую цену. Но, естественно, наибольшая цена вот и составит 6. И давайте посмотрим следующий. Ну, а в следующем у нас некоторые компании продают свою продукцию по цене в 500 рублей за единицу. Переменные затраты производства одной единицы 300 рублей. Постоянные расходы 700 тысяч рублей. Месячная операционная прибыль вычисляется по формуле. Определите месячный объем производства КОП, при котором месячная операционная прибыль будет равна 300 тысячам. То есть мы получаем, что в Должно быть равно 300 тысяч. У нас единица измерения в рублях, поэтому, естественно, придется все эти норики дописывать. То есть, мы с вами можем написать Q на P минус V минус F должно равняться 300 тысячам. Ну и давайте посмотрим, что у нас есть. Q мы с вами, в принципе, ищем. P 500 и V 300. 500 минус 300, естественно, будет 200. Ну и, соответственно, минус 700 тысяч должно равняться 300 тысяч. 700 мы с вами перебросим в правую часть, не забудем поменять знак, и поделим обе части на 200. Получится Q равно 1 миллион, ну правда делить на 200. Естественно, по нолику сокращаем, остается у нас 10 тысяч делить на 2, что составляет 5000. Соответственно, в ответе мы указываем 5000 и переходим к следующему заданию. В следующем задании нам дана температура 0 градуса Цельсия, при этом... Имеет длину 10 метров рельс при этой температуре. При возрастании температуры происходит расширение рельса, которое меняется по закону или от Т. Ну, здесь, естественно, градусов, где альфа 1,2 на 10 минус 5 коэффициент теплового расширения. Ну, смотрите, сразу вот этот минус 1 не, не смотрите. То есть, в моей практике было такое, что ребята начинали смотреть на эту минус единицу. Это в единицах измерения, тут, в принципе, не нужно абсолютно вам. И при какой температуре лесу удлинится на 3 миллиметра. Первый самый важный момент. Нам вот эта дана новая длина. Это не дельта, это не изменение. То есть это не 3 миллиметра. Это старая длина плюс те самые 3 миллиметра. Естественно, 3 миллиметра у нас вот рельсу в метрах дается. Необходимо перевести в метры. Что получится? Ну, В одном сантиметре у нас 10 миллиметров, поэтому мы делим на 10. Переводим в сантиметры. Ну, а в одном метре у нас 1000 метров. Поэтому результат еще надо поделить. В одном метре 100 сантиметров. Поэтому, естественно, надо поделить на 100. То есть, в данном случае мы получаем тысячных метра. И тогда новая наша длина составляет 10 целых, ну и соответственно тысячных метра. И она у нас выражается как старая. Единица плюс альфа. Альфа это 1,2 на 10 минус 5 и t. И, собственно, отсюда необходимо найти t. Что сделаем? Раскроем скобки. То есть 10 целых тысячных это 10 Плюс 12 на 10 минус 5. Заметьте, когда вы на 10 будете умножать, только один из множителей умножается. Хотите 10 минус 5 умножить, хотите 1,2. Абсолютно не важно. Десяточку перенесем сюда. Естественно, будет вычитаться. Получается, 3000 это 12 на 10 минус 5 равно t. Ну, чтобы найти t, мы, естественно, 3000 который которые давайте представим как 3 на 10 минус 3, поделим на 12 на 10 минус 5. Естественно, здесь сокращается, остается 10 во второй. То есть, по факту у нас с вами будет 300 делить на 12. Ну, а 300 делить на, 2, на 12 это 25. То есть, при 25 градусах у нас на 3 миллиметра рельс удлинится. И, собственно, это будет ответом. В принципе, это все линейные, которые мной были найдены, поэтому мы перейдем к следующей теме.